Ну, продолжаем, да. Я смотрю записки. Для Сергея Балагина э -э, исполнить, я вернулся. Я уже ее спел. А то, что еще одна, я ее спою, конечно. Сережа, а вот я иногда говорю, э -э, ми 8 это вертолет. В отличие от всяких других, у которого никакого прозвища нет. Там или клички, там, вот там, то, корова, там, значит, крокодил. Но именно Балагин, Сережа Герой России, у нее все время на бортах было написано братишка. Вот, ну, Так. Это для меня все время, это просто что-то потрясающее. Я потом об этом скажу. Не собирался петь эту песню. Ну, наверное, придется, да. Так, экипаж в сборе, да? Все на месте. Гор 05. Добро на взлет. Небо снова нас зовет, и бетонку с Богом отпустим. Набираем мышелон, и плевать нам на циклон. Вновь поет мотор свой мотив.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 На лёд, командир прочтет свой детектив. И спокойно мы вполне, Мы уже не на войне. Шум для до нас пока что стих. Пусть приходится летать в те места, куда послать. Даже по ему помогать не пошлет.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 А, перед следующей песней я бы, наверное, хотел, ну, не то, что много поговорить, а озвучить какую-то информацию. Ну, большинство здесь э, знает, что мы очень дружны со Светланой Владимировной Капаниной. А, ну, и, э, э, ну, да. я всегда в шутку говорю, это такая тонкая ранимая натура. Если она узнает, что я давал здесь концерт, а я ее не пригласил, она обижается. Я пригласил, она сказала, я прилетаю и улетаю. Она где-то вот, но буквально час назад улетела куда-то дальше. Я себе галочку поставил, что я ее пригласил. И думаю, что она галочку поставила, что я ее пригласил. Вот. А для меня это важно, я думаю, что для нее тоже, наверное, для нее более важно. А я хочу сказать, что... Посмотрите в интернете, наверное, где-нибудь завтра, послезавтра. Ну, у меня, может быть, на фейсбуке, у нее на сайте в первую очередь. Будет очень интересное мероприятие 9 декабря. То есть совсем недолго тут осталось. Это Дворец культуры Вдохновения, по-моему. Это метро, Ой, не буду урать, где-то там, в районе профсоюзной Калужской как же неясно, а как ну Яснево. Яснево, о, да, это там, вот рядом с метро, громадная парковка, интересно, очень зал хороший, там будет очень необычное мероприятие. Светлана Владимировна организовала фонд своего имени, это правильно. Я бы не решился, наверное, но тем не менее она вот очень уникальная женщина для развития вот этой авиации спортивной и так далее и даже хотят, я говорю, Света если фонд начнет работать, ты хоть самолет себе купишь но ну, действительно позорище, вот ну согласитесь, что знамя России опять же, самая титулованная летчица в истории вообще мира спортивная лечится, она в книге рекордов Гиннеса, все время на чемпионатах мира летает на арендованном самолете в то время, когда цена этой машины – это ну, цена машины, на которую ездит, допустим, депутат Государственной Думы. Вот. Но дело даже не в этом. А, я буду там петь. Это будет очень такой, ну, действительно, ну концерт. Его сложно назвать. А, там будет выставка продажа работ Артура Саркисяна. Я думаю, те, кто люди соображают по авиации, знают этого, ну, как я его называю, это самый лучший видеооператор в мире. А, ну, Фотографии его там будут, будет сам Артур. Будет света. Кроме того, что я буду там выступать, там будет выступать есть такая штука. Команда, не знаю, вы, наверное, ее знаете. балет Аллы Духовый Тодус. Я шучу, конечно. Они будут танцевать определенные танцы, причем авиационные направленности. И можно, там микрофон пойдет по рядам, можно будет Свете задать вопросы, можно будет с ней сфотографировать. Посмотрите в интернете, это на 9 декабря, там разнообразные ценник билетов там, и так далее. Но я думаю, что это выходные, не помню, то ли суббота, то ли воскресенье, это стоит посетить. Во-первых, даже просто те деньги, которые, вот они с билетов пойдут, они пойдут туда, куда надо. Раз уж не там, в Государственной Думе, то мы, почему нет? А, а я, да, ну да. Вот ту песню, наверное, кто-то уже знает, большинство знает. Пилотажный рок-н-ролл Светлана. Друзья, говорят, друзья, что спортом надо мне заняться. Я бои не против, только не мне напрягаться. Мне такой вид спорта, чтобы сидеть вот тут на кресле. Что это советует, но мне не интересно. С девушкой я повстречался в поисках ответа. Спортсменка света. Сказала мне про спорт высоких достижений Мол, сидишь и все дела и минимум движений Усадила место, у, усадила нежно стул на кресло кинозала А потом зачем-то очень крепко привязала Радостно шмелем зужит мотор аэроплана На взлет, Светлана как комета, как звезда карты балета И с отчаянным приветом я прощаюсь с этим светом Не пойму я, а где планета, слишком близко рядом где-то Что же делаешь ты, Света? Что ж ты делаешь? Ну, Света! Нижно душит перегрузки много единичек Меж приборов вижу я привинчена табличка Напись No Smoking, вероятно, это шутка Тянется, как целый час, отпущенная минутка Я бы закурил, да как достать здесь сигарету Идет света что пора какие-то фигуры. Это идиот сказал про то, что бабу дуры. Сам дурак ведь мебель добровольно оказался. Не один день, когда со света я связался. Шарим взором по кабине в поисках как стоп-крана. Вероника Светлана.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 Я в будто рыба, которую за жабры Жизнь моя, мне кажется, уже добрый. Света говорит, что есть такая же фигура Я в ответ не вежливо, но только без цензуры Ласковая, ну ты как? Звучит как из тумана Я жив, Светлана Наконец, аэроплан земли, земле бросает света Я к тебе вернулся, здравствуй, милая планета Неужели? На землю возвратился, может не совсем здоровым, но ведь не убился В небе вилла, прокатила, да еще добавок без билета Спасибо, Света Мы на точке комета, под звезда порты балета И с отчаянным приветом я прощаюсь с этим светом Не пойму я где планета, слишком близко рядом где-то Что же делаешь ты, Света? Что ж ты делаешь? Ну, Света! Она И летая как комета, посылали мы приветы населению планеты. Пооблака вдруг понял где-то. Моя песенка не спета. Без неба жизни нету. Что ж наделала ты, Света? Что ж ты сделала? Ах, Света, Света! Не забудьте посмотрите, вот на сайте Капанина или там у меня на каких-то социальных страничках. Я думаю, что. Это будет интересно. Следующая песня. Я когда его написал, ну я уже здесь пел, наверное, услышали, слышали. Не наверное, многие слышали. Когда писал, у меня было такое, так сказать, волнение, что некоторые мои друзья или даже незнакомые люди, они обидятся вот на этот текст, на эту песню. Но на прошлом концерте приходил э, мой близкий друг Дима Копус, э, мой опять же друг, э, который в интернете всем известен под ником Летчик Лёха, э, Алексей э, Кшимасов, вот, И они потом подошли ко мне, и э, говорят, что бить будете. Нет, не будем, все классно.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 Куроль судьбы над точкой, Жаль за спиной сидит народ, и ножку дать даст сделать бочку. Увы, здесь все наоборот, не переход, а перевозка. И на погонах три полоски Был подполковник, стал сержант И сбежать с циклоном встречи, Знать, потрясет кораблик наш И пассажиров, как овечек, пасет Кабина экипаж, как обмануть сметя водку. Поесть попить как вариант. Нам кофейку нальет красотка. Ух, как жаль, что я не лейтенант, чтобы мы без летали Как там у в капитале эксплуатируют наш труд, усталость лишь в сухом остатке, поры совчинку небосклон. О, блин, зато нередко на посадке Нам аплодирует салон. В салоне Летят копченые с его Три роты личного состава Из джиди-фри ведут себя не по уставу И к пристают Буквально, наверное, две или три недели назад я поздравлял с днем рождения очень, ну, я считаю, это великий человек, ему уже за 90. это Генрих Васильевич Новожилов. Ну, судя по аплодисментам, многие знают, кто это. Это автор если можно так сказать, первого нашего советского широкофюзеляжного самолета Ил-86. Это автор самолета, на котором летает президент Российской Федерации Ил-96. И, конечно же, это а, конструктор, наверное, самой рабочей лошади военно-транспортной авиации а, Ил-76. Я горжусь, что я знаю этого человека, что однажды не я даже, а он ко мне подошел говорит и вежливо сказал, можно я с вами сфотографируюсь? Но я не хвастаюсь, просто для меня это, ну я даже не знаю, насколько дорогого стоит. Великий человек, великая машина. То насупился Илюха, нычего лет до зари. Набивают снова брюха, груз шварту, технари Носят ящики, солдаты из заката аквариль Только нам не до заката Рампа Тельфер Аквариль рампа, рампа здесь не значит сцена, палуба не значит флот мы не взвинчиваем цены Надписью Аэрофлот Мы летаем, где стреляют Экипажу не впервой И Илью не испугают Грузовик наш боевой На Уходит Ухватит в луис Илья Туртяга Турбин Грохочущий Квартет Поют Летит и Души работяга, бродяга, наш транспортяга Горбом по небу вот столько лет Нам не лететь туда, где жарко, с дозаправками маршрут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 Наш транспортяга Горбом по небу столько лет. Чай, печенье и конфеты Надоели нам уже. Штурман курит сигареты Там на нижнем этаже. Техник мыслит о посадке Что за, запомнить на обед Если что всегда в порядке У него велосипед Распростерли уже крылья Вместе с грузом нас несёт Коридор ему открыли Значит он людей спасет. Эх, Илья, небесный пахарь Корб на спинке трудовой Если где-то что попахнет Грузовик наш боевой на слюд Уходит ввысь я Трутяга Турбин Грехочущий Хвартет поют Летит Илюша Работяга Бродяга Наш транспортяга Горбом по небу От души нальют Илюши самый вкусный керосин, Командир на борт вернется, весть благою принесет, Наша люша улыбнется нижним близьким, блеснет. Нам наградой не медали, А скорее путь домой, рут снова, Максим. Наш боевой навзлюд Уходит в выселья трутяга Турбин грохочущий квартет поют Летит Илюша работяга, Бродяга, наш транспортяга Спасибо. Сейчас каждая песня песней связаны какие-то воспоминания. Я просто не знаю, может быть, у меня немножко в голове все перепутывается, потому что я сегодня давал уже концерт в музее космонавтики на ВДНХ, детям очень таким хорошим детям. И что-то рассказывал, я уже сейчас думаю, блин, елки палку, кому я это уже рассказывал здесь или не здесь. Вот, нет. Но э, полтора месяца назад, опять же, я летал вот, э, в Сирию и э, до этого как-то вот, э, другие борта были, Ту-154, 62 а тут э, ну, ну, я-то на этом самолете сотни раз, наверное, летал, а тут вот именно на Хмимим первый раз на Ил-76. летели, пор, полный борт э, вот этих людей. Летели мы вначале через Моздок, там пограничники, а у меня так получилось, что у меня перед этим несколько концертов, я очень устал, я не спал, и я забираюсь на борт-экипаж незнакомый, но они почему-то меня знают, и они подходят, говорят, Николай Викторович... Идите-ка, то ли у меня может быть вид был такой уставший, а теперь идите поспите. А там нигде, ну просто, борт набитый, чуть ли не стою летят люди. Об этом можно говорить или нельзя говорить, ну да, это так. И в общем, меня вот туда завели, вот когда к штурману идешь, там в нижнюю кабину, там слева вот эти там ящики с аппаратурой, есть место, где вот вот э, шевелятся вот эти штуки когда они там э, штурвалы, э, штурвалами работают э, это все вот э, вся эта система она приходит сюда и там но ну, есть какое-то пространство мне постелили матрасик положите их пожалуйста я лег и уснул когда я проснулся я смотрю оказывается они еще заботливо гитару в футляре положили рядом приятно, честно. честно говоря, я когда рассказывал эту историю одному своему другу, он говорит, «Анисимов, это монетизация твоего творчества. Для меня это было обидно. Я говорю, нет, нет. Это, это очень дорогие для меня люди, даже если я их не знаю. Они действительно, ну, дай Бог им здоровья, самое главное мирного неба потому что, но ну, они, как у нас говорят, не вынимая работают. Вот. А следующая песня. У нее есть эпиграф. Я когда-то рассказывал длинную историю по этому поводу. Не буду рассказывать. Просто скажу, что эпиграф – это кусочек стихотворения Владимира Владимировича, Маяковского, а не другого Владимира Владимировича. Безбожно сокращенная. У меня растут года. Будет и 17. Кем работать мне тогда? Чем мне заниматься? Книжку переворошив, намотай себе на ус. Все работы хороши. Выбирай на вкус.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 я за с братом тянулся, ну и конечно примером был дед, тот что из неба войны не вернулся. Бабушка мне говорила, внучок. Палюш, летаешь, летай аккуратно, Бог тебе помощь, когда горячо, чтоб ты всегда возвращался обратно. Да, когда прямо в металл мне молотились снаряды, и пули, и в этот миг мне казалось. Когда тетка с красою цеплялась, К бабушке срочно вернуться хотел, чтобы мне с порога она улыбалась. И как тогда говорила внучок, Коль Летай аккуратно, Бог тебе в помощь, когда горячо, чтоб ты всегда возвращался обратно. Полёт. Смотрят Они Чтоб меня Не задела те, словно Рядом команду Дает Эй их внучок А так хуй Я прикрою Отвоевал Я теперь Твой черед Помни что С бабкой Колюш, летаешь, летай аккуратно, Бог тебе в помощь, когда горячо, чтоб ты всегда возвращался. Колю желета, шлетая аккуратно, Бог тебе в помощь, когда горячо, Чтоб ты всегда возвращался. всегда аккуратно всю жизнь летал было влетал, но возвращался обратно, Спасибо. С этой песней тоже такая прикольная история связана. А, опять же, крайний раз, когда я в Сирии был, а, сидим на командном пункте. Я сразу там много, много где выступаю, на стоянках. Мы тут на КП вытащили. И я пою эту песню. И вот там по тексту. И в этот миг мне казалось предел. И вот этот предел. У меня спел другое слово. Он начинается на п, заканчивается на ц. Совершенно случайно. Ой, извините, зачего я И в общем, командир, не буду говорить какого полка, говорит, именно это слово. Вот, ну действительно. И теперь я каждый раз есть у меня еще какие-то песни, когда думаешь оговориться, боишься. Так и здесь тоже. <кл whisky> ну да, где-то так оно и есть, наверное. 55-го. Ладно, сдам, конечно. Евгений Викторович Суходольский. Вот. Он в это время был там, полковник. Именно тот, который сменил на посту вот, э, Рифата Хабибулина, как он я рассказывал. Э, ну, я думаю, не рассказал и военную тайну, мы делаем сейчас э, в программе свою программу про 55-й вертолетный полк. Э, и там же Женя тоже будет, в общем-то. Э, и мы обоговорим об этом, что практически 90 с лишним процентов полка, они прошли Сирию. Поэтому, ну, что тут из этого делать тайно? А Тем более, здесь очень много военных, они понимают э, то, что, э, ну, это так. И тайны э, тайна этого делать, наверное, <смех> бессмысленно. Вот следующая песня такая, она гражданская, но тоже вертолетная. Человек предполагает, а судьба располагает, не узнать дорогу наперед. Завернули нас с маршрута, плохо стало там кому-то. Мы кладем в виражик вертолет. Как сто лет назад в Афгане С правой чашки друг мой Ваня Между нами Саня бортовой И усталость трикосую Над бескрайнею тайгою Мы жужжим здесь, фронт здесь грозовой Где-то в прошлом пушки и танки Можно жить и на гражданке Главное, чтоб только лишь летать. В мирном небе из заботы, хватит нам и здесь работы. Ведь не всю жизнь нам воевать. Снова пашем сверху рочно нам в больницу нужно срочно вывести кого-то из тайги. И находим мы среди елок богом брошенные поселок домики, как бабушки егги. Ветер сильный на посадке, не впервые нам все в порядке. Быстро фельдшер объяснишь потом, что аппендицит случился. Парень вон в живот вцепился, и девица тоже животом. Мальчик фельдшер слишком бледный, первый раз летит он бедный. Шестеро нас, что тут поднимать? Когда-то было дело Приходилось под обстрелом Взвод набор нам Принимать Навсегда мне, Ваня, жалко Тех мальчишек, что в Паволку Мы переводили на этот, за рекой А теперь мужик в салоне Как трехсотый тихо стонет Об одном подумаем с тобой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 Прилетели это роды Мы ж не проходили дренажи. Девка в воздухе рожает нас засветки Окружают бедный фельдшер Проглотила язык Примет Санечка-младенца Замотает в полотенце Прокричит нам радостно Мужик!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 та та та та но вот опять же с каждыми песнями вот эти ассоциации. Что такое? Ну да, действительно, что такое не носит этими восемь очень близкий друг у меня здесь сидит Сергей Викторович Косяков командовал Будионовским полком там да, вот правильно один из самых боевых полков а я насчет того, что чего только не носят Ми-8 его отец слава богу жив, за 80 лет у нас в Беларуси, в Борисове живет я все мечтаю репортаж этот сделать не знаю, как-то мне пока его не дают, человек вот его отец, который э, на Ми-8 носил в Москве в фильме Бриллиантовая рука. Я уже не говорю о том, что он вообще осваивал один из первых этот вертолет в армии. Вот, это, наверное, гораздо важнее. Но когда вот кому скажи, а вот. Все. А елки-палки. <музыка> <музыка> <музыка> да, и опять же, вот у меня бывают такие ночные звонки. А я их уже в крайнее время, к сожалению, боюсь, потому что ночью, ну, как-то раньше мне все время звонили, э, берешь трубочку, алло, слышишь, там шум такой радостный, э, и дальше начинается, Коля, мы тут слушаем твои песни, и невзирая на то, что это 2-3 часа ночи, там, вообще раннее утро, потому что страна большая, вот, э, но, когда нач наши начали воевать, там, и в Сирии, и так далее, то есть, ну, были такие ситуации, когда действительно звонили ночью, и мне действительно страшны эти звонки. Но вот по предыдущей песне где-то, по-моему, ну если не три или четыре недели назад, но совершенно недавно тоже раздается звонок. Я смотрю, звонит ну вертолетчики, наверное, многие, многие знают. Михаил Степанович Сочинек. Собственно говоря, песня-то была написана после того, как мы с ним летали там в Благовещенске. И действительно, эта ситуация вот вся она была. И Миша такой звонит. Коля! Я такой чувствую, он очень радостный. Очень теплый. Я понял! Про кого ты написал эту песню Седьмой! Он называется седьмой. У меня такое волнение, даже я так проснулся, думаю. У Миши что-то не в порядке. У меня родился седьмой внук. Вот так бывает. Многие знают здесь, что я время от времени, да, наверное, не время от времени, а каждый концерт обязательно пою какую-то не свою песню, которая мне нравится, которая, с чем-то может быть связана. Не обязательно. Не обязательно. А, у нас ноябрь, а, и, и... но мне нравится эта песня. Я ее пел в далеком-далеком своем детстве. У меня здесь сидят близкие-близкие друзья, а, с которыми мои родители служили в Казахстане. А, это начало 70-х годов где Алексеевна Палатова и дочка и сын Костя и Наталья, в которых мы на зарядку бегали, вон они там, я их не видел 30 лет, а они сегодня пришли. <звы> вот. и... Они наверняка помнят, когда я там в доме офицеров, в гарнизоне МБ-5, я еще там в школе, не то, что в школе, ну это был второй или третий класс, я выходил на сцену там на рояле, там или вернее пианино стояла, значит де... женщина какая-то играла, а я беру эту песню. Дремлет притиш Северный город Низкое небо Над головой Что тебе снится? Крейсер Аврора в час, когда утро встает над него Что тебе снится, крейсер Аврора В час, когда утро встает над него Может, ты снова в тучах мохнатых Вышки орудий Видишь вдали Или как прежде В черных бушлатах Грозно шагают твои Патрули Или как прежде В черных бушлатах Грозно шагают твои Патрули. Вспомнил ли время Гористь и Пламя пожаров Грохот брони Как умирали Парни в тельняшках Под Ленинградом Плакатные дни Как умирали Парни в тельняшках Ленинградом лоховые тени, волны крутые, штормы седые, доля такая у кораблей судьбы их тоже чем-то похожи, чем-то похожи на судьбу. Судьбы людей, Но судьбы их тоже, чем-то похожи, чем-то похожи на судьбы людей. Ветром соленым дышат просторы, в парках осенних Пахнет листвой, что тебе снится? Крейсер Аврора, в час, когда утро встает над него и... Что тебе снится? Крейсер Аврора, в час, когда утро встает Спасибо. Я уже говорил, что у нас сегодня все-таки осенний концерт. И тут уже вот, ну, предыдущие песни в парках осенних. Но все-таки, ну, не только же мы провязывать должны спеть. В барабане дождь по крышам, мечтают стать морем лужи, и воду всю на землю выжив в небу ветер кружит, Темно за окнами ненастье, А мне здесь светит полстагерца. Мне дождь, печаль, все смоет сердце, И значит он сегодня к счастью. Осенний небо нынче цвета стали, Деревья от листвы устали и в эмиграции все птицы. Восемь, все восемь дней в неделю слякать, И небо продолжает плакать, а мне весна ночами снится. Питер листья носит Неделя тянутся резиной И безголодный кулку просит Когда иду из магазина Его так жила погода Он, как и я, подруг, жестокая И как ему мне одиноко дать такое время года, возь, восемь небо нынче цвета стали, Деревья от листвы устали, и в эмиграции все птицы. Восемь, все восемь дней в неделю слекать. И небо продолжает плакать, А небесна ночами снится. Лужи. А я по-прежнему мечтаю, в душе избавиться от статуши, а я мечтаю улыбнуться, и может даже рассмеяться, Не превратиться ближе в бояться, Мечтаю я к себе вернуться.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 весна ночами снится. Осень. Осень. Ну да, такая осенняя тема началась. Я не думаю, что я на ней очень сильно подвисну, но тем не менее. Следующая песня просто она начинается с, со слова «Осень». Осень, вечер, ветер, тучи, В доме свет опять отключен, И луны озявшей лучи, Рубка светит сквозь ветра, Одиноко, хмуро, скучно, От души упрятан ключик, И с собой мир заключен. Ненадолго до утра мой мирок Размером с кухню газ под кофе не потухнет Где-то гром печально пухнет Видно тоже одинок, строго тикает будильник Сам себе запутыльник Поживёт, моргнув светильник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 Ночь пройдет, рассвет, все слышит. Ночь. Такое время года, что не глядя на погоду, гости в думкам не приходят, Пьют прозрачную не А в душе моей к восходу, То ли хома, то ли хода. ночь. Такое время года ночь. Такое время года. Будильник И да, давно будильник В горле будто бы напильник Сам себе собутыльник И из горы пить теперь Солнце видно встать за пыло. И сжимает боль затылок Строя сушеных бутылок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 Спасибо. Это все из серии «Ночных песен». И э, ну вот следующая песня — это просто по записке. Самое интересное, я, по-моему, на прошлом или позапрошлом концерте улыбался. Ну, в хорошем смысле слова. Я даже сохранил эту записку. Сегодня опять приходит. «Близ э, пятназа ФСБ». У нас все шепотом служим России, а песню просто петь шепотом. Я никогда не думал, что эта песня будет связываться вот с этими замечательными боевыми людьми. Но я честно говорю, не подумайте, что это какой-то сарказм. Я честно ее пою именно в том числе и для этих людей. Потому что мы с ними работали, это Но перед ними шляпу стать, снять и стать на колени это будет не лишнее. Потому что, ну, это, это герои. А, пес, а песня? Я никогда не думал, что эта песня вот будет э, привязана к этой теме. Но это прикольно, конечно. А разговор не клеился, и ночь текла ручьем. Я как-то не надеялся. Что мы себя поймем, Луна в окне расколотом, прикинулась мечом, а мы болтали шепотом, все как-то ни а мы болтали шепотом, в твоем. Подмигивал светильничек, и чайничек шипел, Да в так до будильничек, и я про что допел. Огром далеким ропотом напоминал весна, Мы танцевали шепотом, уже не допозна, Мы танцевали шепотом уже. Уже почти полтретьего, а сон не для двоих. Ах, нам бы лучше третьего и просто на троих.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 Я шпаргалку подсматриваю, а, ну, мало ли, а, я иногда рассказываю эту историю, наверное, ну, какие-то такие вот люди, которые давно бывают на моих концертах, они знают, как я называю вот эту папку, а, потому что, ну действительно, была история в Минске больше десяти лет назад, когда я выступал в одном ночном клубе, и вот я настраиваюсь, там поставил пепитр, а, папку, а клуб такой, ну он там... ну как здесь можно выпить, поесть. А, у меня за спиной значит, парная стойка, и я такой раз-раз-раз, и мужчина такой проходит, хап у меня эту папку и унес. Говорит, товарищ, стойте, это говорю мо. А я думал, что это меню. <pperdade> вот. Ну, собственно говоря, с тех пор я вот это тоже <сп commented Concept> называю меню, когда сюда подсматриваю. Вот, следующая песня меня уже вот в антракте спрашивали, буду я ли буду ли я ее петь. А, буду, потому что, а, ну, я не помню, на прошлом или позапрошлом концерте я говорил, что есть вещи, которые уже, от которых не уйти, потому что они связаны с определенными людьми. И после того, как мне когда-то, год назад, или когда поступила записка сюда, а спойте, пожалуйста, Медведи, памяти Петра Степановича, Дейнекина, мы очень дружили с этим человеком. Я этим горжусь. Это главный командующий военно-воздушных сил России. В самое, наверное, сложное время. В прошлом году он, к сожалению, ушел, причем так совершенно неожиданно. За неделю до своей смерти он еще Дуглас пилотировал над парком Патриот. Вообще, дядька, конечно, ну, извините, это я так ну, могу так сказать. Просто уникальный очень такой энерджайзер, и я помню, что мы прилетели, ну то есть мы с ним встречались в Кремле, это было 105-летие военно-воздушных сил России, там были мероприятия, я там тоже был, как говорится, с вот, и ему уже тогда было не очень хорошо, но хотя как бы потом, он самый, помню, что самый красивый тост произнес. Вот видели, что ему не очень хорошо. говорили, что Давайте, может, доктора вызовем. Да нет, все нормально, только меня жене не показывайте. Вот раз там Рюмочку. А на следующий день мы с командующим дальней авиации улетели в Энгельс. Я выступил и вот, ну, когда мы обратно садились в самолет, помню, выруливали, а там же, ну связь такая она серьезная. Раздался звонок прямо на борту, и Сергей Иванович был ваш командующий реальная снял трубку, и вот я смотрю, он так, ну, у него просто изменился в лице, говорит, что такое? Говорит, Степаныч умер. Вот, то есть это вот, ну, все было так вот, ну, вот так. И когда меня просят эту песню спеть, потому что это тот самолет, на котором он летал, наверное, большую часть своей летной жизни, и теперь я понимаю, что, наверное, ни одного концерта без этой песни я не могу провести, потому что есть какие-то такие вот действительно нюансы, про которые стоит. Э, на которых стоит акцентировать внимание. Э, медведи. Пройдя рулежкой на полет, на, на полосе корабль замрет. На исполнительном молитва Все на карте. И ты всего семь на упор, разбегатый, вираж, набор. А все проблемы мы оставим там, на старте. Маршрут проложен не на глаз, мы верим штурману на раз. Здесь интернета нет и недоступен гугл. И как полсотни лет назад бомберы словно на парад идут на север, чтобы потом идти за угол. И словно литерный наш борт сопровождает нас эскорт. Вот только нет на небе и меди, и где-то в НАТОвских штабах Шифровки строчат в ПВХ Летят в Атлантику Российские Медведи Летят в Атлантику Медведи Пролитый кофе обожжет Болтанка нас не бережет Погода дрянь И на радаре сплошь засветки а в фюзеляже револьвером производства СССР Сказали бы янкисы, что русская рублетка И вместо радостных вестей Карма доложит про гостей У плоскостей повиснет пара супостатов. Они ведь тоже напролом мы чуть не блистят нам крылом Такие бурзы, как правило, из штатов Но не изменит Курсапорт, хоть и наглеет наш эскорт Мы посылаем их домой, к любимым леде И где-то в натовских штабах Тревогу бьют и все в бегах Пришли в Атлантику российские медведи Пришли в Атлантику медведи Жаль, в океане нет дороги Он для нас как сеностоп Нам отыскать в нем надо чертову иголку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 Начнет нам крыга весь корт, Пошлет доклад про русский борт И уберутся наши летные соседи У них в штабах надут отбои, Лишь будут спорить между собой Когда опять придут в Атлантику, Медведи придут, Ой, придут в Атлантику, Медведи! И семь потов сойдет, но мы поймаем конус. Хоть тяжело держать режим, мы каждой тонной дорожим, А турбулентность нам повысит общий тонус. Наш самолет будет устав, он помнит разные места. Вьетнам, Ангола, Куба и Гвинея. Отцы летали там до нас, но если б дали нам приказ, Мы обязательно смогли, ведь мы умеем. И экипажен просто смог, и пусть усталость валит с ног, но мы так рады нашей маленькой победе, что нас их совсем не клонит в сон. Не спит сегодня гарнизон. Домой вернулись из Атлантики, медведи пришли домой медведи, и тут, враг, А... Ну, я просто говорил про Петра Степановича и а... многие или немногие, но песни связаны. Да не то, что связаны, просто когда, ишь, когда их поешь, вспоминаешь тех, кого с нами нет, даже если это веселые песни. Я просто вот подумал, буквально послезавтра, 19 ноября, день рождения у моего очень близкого друга, ему бы исполнилось, по-моему, 49 лет. 69 69 А, угадал. Вот там просто его друзья сидят. Вот. Значит, я не ошибся. Игорь Бутенко. Вертолетчики знают. Но это просто... Уникальный верколечик. Ну, то, что произошло, то произошло. Это просто Ну, как-то в голове не укладывается до сих пор. И все равно он с нами. Я помню, вот следующая песня, которую я спою... Я все время про крикетолетчиков, ну вот сколько у меня есть песен, я говорю, ну я все время говорю, что человек я веселый, поэтому песня у меня, наверное, в основном грустная. Он говорит, да, напишешь с нами там полетаешь веселое что-нибудь. Говорю, да, ладно, я говорю, ну вот. В итоге получилась когда-то эта песня, хотя я не считаю ее веселой, но она есть. Вот и нам подсказывают, кстати, справа фланга. Они все с нами, они все с нами, и не надо о них думать как-то грустно, потому что мужики вот такие, вот такие они. А, вот эта следующая песня, я даже горжусь, однажды я ее пел, и мне подпевало шесть героев России, можете себе представить? Ну и там еще группа товарищей сидела, я просто их посчитал, что, нифига себе, вот, ну бывает. Прилетит... Вдруг волшебник голубой в вертолете И бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, Оставит мне подарок пятьсот. Аскимон. Начитался в детстве сказок,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 Сказка, ложь и мультик врет, Вряд ли вы меня поймете, Но хотелось жить в полете, И с детства вертолетик Превратился в вертолет Р, вр, Вертолетик Р, Учить не смогут нас, в небе жизни совсем другая, пусть земля меня ругает, я по воздуху шагаю, сжав ладошкой, уша газ, торты, эскимо, конфеты. Все остались в детстве, где-то, восемь бомбы и ракеты. Раздаем тут, там, тут, тут, и в десанте, и в пехоте. Зеленый вертолетик в исключительном почете нас всегда с надеждой ждут. Ждут. Вертолетик, у всех с дикцией нормально. Вертолетик. Вертолетик.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 и за небо я хватаюсь, каждую лопастью держусь. Нам домой вернуться нужно, с вертолётиком мы дружно, под свидание с кружем. Он герой, я им горжусь, грозно. Вертолетик, вертолет Дальше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 в детство он меня возьмет, Даст пламбирки, но покажет, Сказку на ночь мне расскажет. И подарит, может, даже Свой мультяшный вертолет. Запускаем? Запускаем. .charged. Вертолет Вертолет Вертолет Спасибо а, Я бы просто... Ну, у нас все равно дело уже идет туда, к посадке. Я бы хотел огромное спасибо сказать, и вы наверняка скажете спасибо за этот замечательный звук. Александр Пахомов, вот он там, скромно старик. Человек, с которым мне всегда комфортно здесь выступать. Вот, у него очень в роду есть люди, которые связаны с вертолетами. Вот, и так далее. Не знаю, может быть поэтому все очень здорово здесь. Саша, спасибо большое. меню где-то тут заканчивается. А, хотя не сильно сюда подсматриваю. Просто а, Я же уже говорил, что мы сегодня все вместе выступаем. А, я, конечно, в каком-то виде... Ну, не в каком-то, а прошу прощения за какие-то косяки сегодняшние, потому что у меня очень большие проблемы с горлом. Я сегодня выступал в Музее космонавтики на ВДНХ, и перед детьми, я считаю, это святое. Меня очень попросили. А, очень сложно выступить перед концертом вот таким большим, но я на это пошел, после этого не совсем стало как бы так не очень... Но я старался. Вот. И я думаю, что вы старались, когда пришли сюда. Спасибо вам. И... Мы, конечно, еще не раз тут полетаем, потому что мы умеем это делать. Хочешь, расскажу тебе, как птицы стать и ночью оттолкнув поверхность улететь и коснувшись звёзд части петь. Главное, хотеть Знаешь, ты не сможешь это позабыть. Знаешь, небо невозможно не любить Взлетаешь а Облака листаешь, как тетрадь, знаешь не можно обнимать Главное летать В звездной вышине Пряме они во сне Обмануть законы физики сумеют. Формулы поправ, сети разорвав, Исключение бы справело улететь. К ветерка где-то в облаках, Умываясь, небесами обьянив. Ходить, мечтать Чтоб любить Летать И успеть Успеть Веришь? Если верить Сбудется мечта Веришь? Лучшая команда От винта сумешь Два на два умножишь Опять веришь, ввысь, сложно улетать, Главное — мечтать. Пылью разлетится снизу суета, Пылью вернется главная мечта, И крылья не дадут любовь твою убить, Знаешь, это небо можно пить, Главное — любить. В звездной вышине, В премьере во сне. Обмануть законы физики суметь. пормалы и поправ, Сети разорбан, Исключением мы справила, улетим. Шумом ветерка, и дедом в облаках, умываясь, небесами обвинять. Что хотеть? Мечтать. Что любить? Мечтать. И успеть? следующую песню uh, у меня есть очень uh, близкий друг герой России Александр Михайлович Климов это шеф-пилот uh, конструкторского бюро Миля uh, он все время говорит uh, он слегка выпьет допустим его тайну раскрою он, вот эту песню у нас украли вертолетчиков украли это наша песня это про нас а ее украли украли он про другой род uh, военно-воздушных сил говорит и что еще про, про нее могу рассказать? Не вижу, но где-то в этом зале сидит мой сын, кстати. Мы вместе приехали. Просто когда я написал эту песню, я к чему это все рассказывал. Помню, мы налили коньяк. Не, вы не думайте, он большой. Ему уже было тогда за 20. Вот, э, и э, мы сидели вдвоем дома они, У меня и весь такой обложенный текст там, Ручкой Или Давай-ка я тебе вот новую песню написал Давай я спою <тилоси> Налили паремки, выпили Я спел Ну своеобразный человек Не буду тыкать пальцем, но он здесь Да. Он так э, э, посмотрел на меня и говорит Хорошая песенка Честно говоря, я думал, ты и этого летчика убьешь. Как обычно, вылез срочный, знать прижали наших точно. Полетаем летаем день на ночно, Насклебившей низкой страх. Наношу плашите метку, там в квадрате словно в клетке, Задыхается разведка в этих чертовых кросах. Нам поставлена задача, вот еще бы нам удача. Мы торопимся иначе, там полежит целый взвод. Запускаюсь без газовки, техник в старенькой спецовке. Хлопнет борт по концовки. два грача идут на взлет. Мы не смотрим на пейзажи, надо быть всегда на страже. Среди горы скал виражи, эй, браток, не отставай, выхожу из за пригорка, осмотрелся я на горке, чего себе разборки, но ну, ведомый, не зевай, эй, внизу, жизнь пехота! Начинается работа. Справа тридцать пулеметы! Мне земля в эфир орет в оборот. Бросаю фокус, и на выводе не слабо, словно я попал в ухабу, заболтала самолет. За Как паутина, маневрируя активно, шивопизная картина, как собраться, грачи прилетели выручаем, Сокольком нас здесь встречают, но земля не отвечает. Ну разведка не молчи, я ключусь и повыркаюсь. сотый раз я зарекаюсь, по прилету ухвальняюсь. чтобы я ну сотый плюс, нахрена пошел я в качаю. Вот Ульяновск, все иначе, был бы дом машина-дача, и водил Барбусь. Вечен, я за это им отвечу И несутся мне навстречу Ярко-красные шары Чудеса еще бывают И живой хоть попадают Под глаза мне раскидает. Нет спасения от жары Да, не просто, жарко Отправляю вниз подарки Удержай, попробуй марку Под свинцом и кипятком ВПУ, как пушка, танка Грохот, выстрелов, болтанка Я как мышь, консервные банки По которой молотком Ищешь водку, чтоб за нас не пили водку Я как куш на сковородке Из-за расходов АНПК Имитирую атаки Выходить пора из драки Ведь почти сухие баки И подробные пока. Мне похоже, как морозом Грачу стала клюнул носом значит весь я под вопросом Самолет мой просто в хлам Даже машина дышит Словно держит кто-то свыше И в наушники я слышу Летоны Спасибо вам! На довернули, да позади снаряды пули, уравнение вернули держит в воздухе грача, Борт летит на честном слове, это капли крови. Знать в санчасти, на здоровье, получая от врача. Дальний, ближний, вот бетонка. Парашют нахлопнет звонкой За рулю иду в сторонку. И меня не тормошить. Где-то бой, но это где-то. вокруг такое лето. Техник даст мне сигарету. Эх, ребята, будем жить. Спасибо, дорогие, мирного неба всем. Самое главное, самое главное, конечно же, здоровье, счастье и всего остального. Это самое главное, мирного неба. Спасибо, что пришли. 23 февраля. Приходите, снова здесь буду. Концерт ко дню я его всегда называю концерт к дню Советской Армии Военно-Морского Флота. Можно этот праздник называть и по-другому, и это будет тоже правильно. Но для меня это вот так. Я оттуда. Ой, я я я Слушайте, действительно, я подумал, что я забыл одну песню. Ну да, это, ну все равно надо же, как бы, ну считается написать песню. Я всегда ее называю самая малоизвестная моя песня. Я летчик, красивая форма, лампас голубой, и даже завело, то ты порой, я летчик, и звук турбин на земле лучший звук, А мой самолет это а мой верный друг, Я летчик, Не хочется в небе бездонном летать, За это готов я пол жизни отдать. Я летчик.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 Пускай перегрузка придавит, предались Но небо родное предать. Я вовек не посмею, И землю я тоже, конечно, люблю, Но только когда не по ней, а на дне Я летчик Пон... темнеет в глазах на крутом вираже, И давит на сердце мне несколько же. Я летчик. Без виска в подду можно просто отжать. И кто вам сказал, что несложно летать? Я летчик. Под крыльями смерть в праве стальной, она поднимается в небо со мной. Я летчик. И чтобы земля в них не стала гореть, я снова и снова я должен лететь. Я летчик.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 Я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над ней. Я летчик. По нити к да иду я домой, а хочется жить где-то здесь над земной. Я летчик. Квартиры своей у меня просто нет. Общага мой дом, общий душ, туалет. Я летчик. И снится мне каждую ночь на что топливо есть, и поднялся на лед. Я летчик. К земле меня часто хотят привязать. Но летчик обязан, а он должен летать. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить, Саш, хмурый тенечек. Я там в облаках нарисую, как лювераж сверну Корпус делаю, почка, я летчик пуская перегрузка придавит, терплю Но небо родное придать я ловить не посмею И землю я тоже, конечно, люблю Но только когда не по ней, а над ней Но только когда не по ней, а над ней Но только когда не по ней, а над ней я люблю очевидно. Спасибо. Спасибо. Спасибо, дорогие. Будем жить. Всем мирного неба. Спасибо.